Иногда Раст это не просто игра про PvP и рейды. Это действительно интересные знакомства и истории с этими персонажами. Выживать с тем, кого ты не знаешь, это всегда интересно. И эта история будет о том, как я притворялся новичком. И поверьте мне, вам стоит досмотреть этот видик до конца. Потому что вас ждет душераздирающий сюжет. И если вы хотите видеть такие истории чаще, ставьте лайк. Всем приятного просмотра. И не забывайте писать комментарии, ведь это очень важно. Ну и конечно же, перед моими приключениями я поиграл в Warface. Это надежный, проверенный временем бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков, и он продолжает радовать пользователей своей стабильной работой, постоянным развитием и добавлением нового контента. Игра доступна в игровом центре Stormy Games, без всяких ограничений. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвовать в соревновательных рейтинговых матчах. В игре продолжают ивент большая охота в котором вас ждут новый pvp режим арсенал в котором последовательно сменяются пушки в зависимости от количества фрагов сделанных игроком новая пве миссия в горном сеттинге где игрокам нужно добыть данные со сверхсекретной базы и конечно крутые награды за участие в ивенте в свежем обновлении в игру добавили две новые ПВП карты порт и автострада для режима командный бой кроме того прямо сейчас идет регистрация на масштабный турнир vk play cup по игре Warface с суммарным призовым фондом в 17 миллионов рублей участвовать в в нем могут все желающие. До 10 мая открыта регистрация для всех участников. Там можно будет играть и командой, и в соло. Эпичный лан-финал турнира пройдет в Москве 17 по 19 июня. Пиши зарегистрироваться. Опробуй новинки и присоединяйся к надежному шутеру по моим ссылкам в описании. Все началось с того, что я зашел на самый забитый сервер и начал искать своего друга, который смог бы меня обучить. Ведь я притворился новичком. И поверьте мне, сделать это было довольно непросто. Потому что в этой игре никто не любит новичков. И вот спустя огромное количество времени я смог найти подходящего и интересного челика. Алекс, ты зачем мой спальник вырубаешь, Алекс? За что? Леха, ты зачем мой спальник вырубаешь? А что, его нельзя забрать себе, что Нет, себе нельзя забрать. Я думал, сломать можно, держать потом. А, а ты что, новичок? Ну, я первый раз просто. Да. Ну, я тоже новичок. Мы можем вместе повыживать. Около речки мы пособирали сладенькую кукурузку и побежали на какой-то замес, где воевали бомжики с луками. Я оттуда смог ёнькнуть арбалет. Смотри, тут враги. Ой, по нам стреляют! Убегай! Убегай, ты сейчас умрешь! Паузи ко мне, друг! Паузи! Ладно! Но к сожалению, он слишком быстро меня покинул. Ой. Он умер. И в этот же момент я обрел свое лучшее знакомство в этом вайпе. Я потерял друга только что, мне грустно. Офигеть, это тиль. А ты один играешь? Да. А у тебя много часов в этой игре? А то у меня мало. Ну, ну, ну не очень. <клес> ну, не знаю, может, у меня где-то 500, там, ну, ну около так, где-то. Ой, а у тебя больше часов, чем у меня. У меня всего где-то 10 часов. А, а, ну ты вообще новичок только. Если есть какие-то вопросы, может, я тебе помогу чем-то? Терять такое знакомство мне просто было нельзя, потому что если бы он умер, я, скорее всего, его бы не нашел. Побегаем. бежим, бежим. бежим. Бежим, бежим, бежим, Попал бежим. Его. Ой, красава, красава. Чё у него? Забирай кафе у него. И потом мы с ним расправились еще с одним бомжиком, который сидел в кустах и следил за нами. <звы> красава. О, у него нормально было, смотри, у него есть вот это, бери, вот это, она нормальный пистолет. Вот а. он, смотри. Это, короче, дробовик, но он такой, не всегда стреляет. А он почему-то не стреляет, его не зажимать надо, надо? меня направлять, иначе. Да, да, да, его надо зажать, только не я на понял. меня Хорошо, не будут. А то я умру Давай добавимся в команду, чтобы не искать друг друга потом А то я, наверное, не найду больше Ты первый, кто да, согласился давай, давай. обучить меня, потому что я играл уже Вот эти 10 часов я искал себе команду, а мне говорят, у меня часов мало, поэтому не возьмут. Я должен был придерживаться своей легенде Да и мне было интересно, как он будет меня обучать ну, не знаю, можно куда-то подбежать ближе к мирному, там где-то построиться. И мы так и сделали. Побежали в сторону мирного города строить наш первый домик, но по пути на нас напал какой-то револьверщик. О-о-о-о! У меня нет патронов, у меня только копье. Но вдвоем мы с ним смогли справиться. Так у нас появилось первое оружие. Он умер. Вон он умер, хорош, красава. Убил его, молодец. Я в него один раз попал. О! Он открыл... Вот, смотри, вотай там, там еще один, там еще один! Он убил моего друга! И за это мне пришлось ему отомстить. К ноге, собака, к ноге. И пока он мьют бежал до меня, я мог не притворяться, потому что он был далеко и убивал всех, кого только видел. У-у-у. Кажется, у меня домик появился. Понимая, что они, скорее всего, ко мне еще раз придут, я быстренько поставил свои двери и застроил домик. Ну а через пару минут они все-таки вернулись. Не, ну друг, ну тут все тут уже пипися тебе, сейчас будет друг. Стой, забей, он Ой, ребят, мне кажется, я дом застроил. Блядь, вдруг синтезатором о да, да, да. Он миют конечно, ко мне смог добежать, но выжить он не смог. А еще мне начали угрожать. Друг, ты же знаешь, что мы тебе жизнь здесь спокойно не дадим. Мы тебя выселим в любом случае. За что меня выселять? Я только построился. <смех> Никакая проблема. Ты меня взял убил. А зачем ты рейдил меня? Я тебя за это и убил. Это не твой дом, друг. Это мой дом. Это, не твой дом друг. это ж теперь мой дом, правильно? Значит, ты меня рейдил. Нет, давай расскажешь. Уже, Удачи тебе. уже рассказываю. А ты когда меня рейдить придешь? На этот вопрос, увы, он мне так и не ответил. После чего я ремонтнул потолок, построил лестницу и поставил еще одну дверь, ведь понимал, что скорее всего они будут пытаться меня рейдить. И до меня наконец-то смог добежать мой друг Энмют. Кока, привет! Привет, слушай. Я, я снова с тобой. Я тут какой-то домик забрал, вот смотри. Я тут пытаюсь что-то построить, непонятно. А ты можешь ко мне запрыгнуть? Смотри, какой Нормально. у меня Нормально. Это ты забрал у кого-то, здесь кто-то строился? Ну, тут, по-моему, да. Нормально. Вот, двери открылись, короче. Я его с револьвера этого убил. Который семь патронов, или сколько у него то. Ага. Понял. Молодец. Офигеть, у тебя уже и двушка есть. Я хочу вот сюда еще дверь поставить, Нет, а... не, не, не вход, но... А эту стену можно как-то снести, Ну, ну типа, знаю. залазить. Ну, если ты ее недавно поставил, то да. Ну, типа, зажимаешь кнопочку, и там будет у тебя пуск ремов на английском. Или удалить там. А? И, и шкаф открой, мне надо авторизоваться, чтобы я мог пользоваться. Они обещали то, что зарейдят меня, они приходили оскорбляли меня не обращай на них внимания, они завидуют тебе. Смотри, иди сюда, смотри. Снести, да? Хочешь вот эту стенку, да. чтобы ее не было? А я еще там... я ему сказал, что мне всего лишь 14 лет. И я отыгрывал свою роль новичка, как только мог. Ща, мам, это подожди, я, я двери поставлю, это замки. А то друг не сможет двери открывать. Сейчас чтобы замки поставить надо печку, печка, нам топлива для печки не хватает, топлива это либо животных убивать, либо красные бочки. Потом мы с ним побежали, поформили немного бочек, так как нам нужно было топливо и металл, переработали все компоненты и прибежали домой ставить замки. Ну, я просто обычно использовал 3298. Ага. Вот. Ой, не надо, не надо, не надо такое использовать. Снимай, снимай, смотри, зажимаешь, видишь? Наводишь камеру на замочек и там будет снять замок написан. Не, а... <свист> там почти именно на замочек наведись, вот на эту штучку. Нет, ну вот прям <свист> вот, вот вот на эту штучку надо а -а -а. К тебе навестись. Видишь торчит? А -а. <свист> А, ну, попробуй еще. О, о. О. Вот, смотри, я в чат команды тебе написал. Нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, нажимай, давай нажимай, нажимай, нажимай, немного пока это идешь, чтобы Блин, слушай, я бы лучше это, ну, вместе с тобой я посмотрел бы, как ты строишь, куда строишь. Подождешь меня? Ну ладно, давай. Я тогда просто пофармлю, может, что-то. Само угарыча знаешь что? Он говорил, что фармить пойдет стоит АФК. Я притворился АФКшником, а мой друг Unmute расставлял ящики, так как места в доме у нас практически не было. И вот, когда я подошел, я услышал очень много людей, которые бегали под домом. Я решил выйти и посмотреть, что же происходит под моим домиком. И увидел, как под моими дверьми сидят очень много бомжей. О! О! Не выходи, там три человека под домом. Не выходи, их там трое. Нас рейдят! Нас О, рейдят! <свят> смотри, у нас есть вот это, смотри, смотри, у нас есть вот это, смотри, я тебе скинул. Давай, убей их. Ой. Ну, По-моему, нечестно. Моего друга убили, и у меня остался только последний шанс. Чирка Там и сочелька. Началька не сработала, и тут у меня остается последний шанс. А их тут трое. Так, мы лишились нашего первого домика. С Unmute мы решили встретиться на той же самой речке, где мы и стартанули в начале. Но там, там мы познакомились еще с двумя школьниками. <говорит> Ладно! Давай! С, там, с одним челом, но он был английский, я не знаю, английский, я совсем чуть-чуть знаю, английский там. Слушай, подожди, а тебе 10 лет, а у тебя уже подмышки волосатые. И борода. Вроде бы нет. Он проверял подмышки? Потом мы поставили костер и начали жарить мяско. И попутно они рассказывали мне различные истории. Но, к сожалению, нас пришли и убили какие-то китайцы. И в этот момент я сразу понял, где бы я хотел построиться. Ведь воевать с таким кланом всегда весело. А жили они вот в этом непонятном доме. А еще у них была турелька, которую было довольно просто разбить. Турелька, турелька, турелька. Разбивайте ее. Нет, она на меня смотрит. Ого! А я хорошо стреляю. Китайцы где-то бегали, поэтому у нас было время отформить дерево и построить здесь домик, чтобы засеять нашу пушку. А уже все, уже не залезут, смотри. А как только мы все достроили, я побежал на соседний остров, ведь мне было интересно, живет ли там кто-то. И оказалось, что на этом острове живут клановые игроки, и домик у них был, как мне показалось, довольно большой. И они были не совсем дружелюбны. И тогда я вспомнил, что в доме у нас лежала берданка, которую можно было реализовать на их острове. Да, иди сюда. Они прям там. Там, короче, один в казмате был, я не понял, домик или... Ого! Я побежал, я неплохо так ёнкам урезал. Так ставим ящик в куст. А! Выбитые ресурсики я скинул в ящик и вернулся снова на этот замес. Ведь там можно было много еще чего украсть. Хорош, фу. ты всех убил? Я одного только убил. Надо уходить, мне кажется, а да? Сейчас, ребят, я вам покажу то, что я украл. Пойдем за мной. Смотри в этот ящик. О! -о, -о! Себе! А -а -а утай, утай Гогас, забирай. Пойдемте домой, тура. пойдемте домой быстро. Нам, абсолютно Нам замочек нужен. А по приходу домой я улучшил квадрат один на один и поставил железные двери, ведь понимал, что скорее всего китайцы нас могут зарейдить. О, мы можем теперь пойти на тот остров и на том острове что-то сделать. Как думаете, или не можем? А, можно их забайтить как-то. Но на тот остров попасть было не так просто. Они уже были к этому готовы и сидели в засаде. А чуть позже и вовсе активизировались китайцы, которые жили прямо возле нас. Попал. Два раза. А их двое, слышь, они в сетах. Блин, это наши соседи, прикинь. Это наши соседи. Ой-ой-ой. Это нехорошо. И знаете, первое время нам даже удавалось как-то сдерживать оборону и отбиваться от этих китайцев. Их. Там его убивают пушки, слышишь, его лужки убивают. Там только на крыше остался, слышишь, Сколько? Нам действительно нужно было дерево, потому что если бы нас начали рейдить, мы даже не смогли бы застроиться. Поэтому на фарм я отправил анмьюта, а сам стал его прикрывать. Я надеюсь, я стой, не стой, стой, стой. И когда учитель по фарму умер, мне пришлось отгонять огромное количество бомжей, чтобы не залутали его тело. Мда. На, возьми пока Усамо Хилиться нам, кстати, тоже было нечем, поэтому мы просто жарили мясо, а китайцы продолжали сидеть у себя на крыше. Мне кажется, не на -я -я тут. Думаешь? Это те, кто нас убил, когда мы на костре стояли, помнишь? Домик я строил максимально странный, потому что я новичок, а новички всегда строят что-то непонятное. О, смотри, что я построил. Опа, ну нормально, да. А после Анмют предложил поформить нам камня, потому что нам нужно было загрейдить дом, чтобы нас не зарейдили китайцы. А также он познакомился с деревней, которая жила недалеко от нас. И попросил добавить нас в зеленку, чтобы мы друг другу не мешали. И так как время было уже позднее, Unmute меня покинул, а я остался доигрывать дальше. Понимая, что нас вот-вот могут зарейдить, я побежал в лесу отстраивать наш новый домик, о котором не будут знать щелики с острова и не будут знать китайцы. и конечно же все драгоценные ресурсики с той башни я перенес в новый дом. Пока Аньюта не было в игре, мне нужно было сделать очень много всего за эту ночь. Как минимум, мне нужны были изучения. Первым делом я отформил побольше камня, чтобы улучшить мою новую кибитку и заправил печки на металл. Ну а после, я планировал сходить в лабораторию, но мои планы изменились, когда я пролетал над плановой базой, которая находилась на острове. Я увидел, что там выключены турели. Они выглядят, как будто они выключены. Они выключены на крышу у них. Я попытался залететь к ним на крышу, но тут появился хозяин дома и включил все турели. Серы, и там я потерял свой единственный подводный сет. Тогда я увидел на карте, что в шикарном месте, где можно будет фармить скраб и компоненты, стоит отель, в который можно было заселиться всего за 500 серы. 500 серы это стоит. И добежав до пункта назначения, я сразу купил у них номер. Room Code Compound 8467. И поверьте мне, комнаты в этом отеле были действительно шикарные. Здесь была кровать, пару печек и очень много ящиков. О, май год, it's good room, man. Офигеть, какая тут классная комната. Мне нравится. I live in hotel, but I need team. Спустя где-то 10 минут мне удалось с ними договориться, чтобы они наконец-то дали мне инвайт в команду, чтобы я видел, где свои. И так как неподалеку от отеля стояла ртшка, я мог там фармить фермеров. У, два зеленых ящика. Ммм, вкусняха-то какая. Это то, что мне надо, спасибо. Я пошел домой относить. Это действительно лучшее, что могло придумать человечество. Я здесь могу налутать огромное количество скрапа, который мне нужен, чтобы купить турели, чтобы забацать пвошки. И поверьте мне, на фулл забитом сервере фармеров на этой ртшке было очень много. Чиз! I'm sorry, bro, but I need this loot. Thank you. Тем временем в отеле постоянно происходило что-то непонятное. Кто-то кого-то убивал, и сейвить здесь лут было довольно опасно. Поэтому я схватил все и побежал в сторону аутпоста, где я переработал все свои компоненты. А после я даже умудрился ограбить мирный город и выиграть огромную кучу скрапа. 920 скрапа. Угу. Хорош, хорош, Димас. Короче, в сумме я выиграл около 4000 скраба, на которые я купил ПВО и турели. Ведь планы на этот вайп у меня были действительно колоссальные. И домой мне бежать не пришлось, за мной прибыл мой личный Убер. Не могу сесть. Эп, поехали. Спасибо. Ну вроде... Вроде все, базуку изучаю. Останется скоростную ракету где-то намутить. А свой скраб я потратил полностью на изучение турельки. Турелька готова. Блин, гаражку изучать или оставить? Ресурсов в доме у меня уже было довольно много, поэтому мне пришлось еще отформить немного ресурсов и достроить буферки. Чего я точно не ожидал, так это то, что пока я буду расширять и обустраивать мой домик, мой номер в отеле кто-то ограбит. И сделают это постояльцы отеля. Тут закрыли. А, он тут сидит. What are you fucking doing? Что? Ресурсов в моем номере было довольно много, но они не знали, что грабить Гогу – это плохая идея. Поэтому я схватил МПшку и побежал помогать жителям отеля разбираться с этими крысами. <coughs> они жили на втором этаже и мне оставалось только законтрить полностью вход в отель чтобы они больше сюда не смогли попасть и вы просто посмотрите в чат они пытались обмануть хозяина отеля чтобы он выселил у меня но хозяин отеля поверил все-таки мне и не uh, room and я uh, yeah, it's my friend and look this this и and Follow me, I show you one more. And this idiot. Two guys try to destroy your auto turrets and destroy my room, you know? I think this guy live uh, here or here, five or six, I don't know, where? Okay, But you need change В конечном итоге все краденные ресурсы вернулись ко мне. Просто... ...покрепите uh, про наш новый домик не знал, поэтому я появился в старой башне и увидел там записку. Гога, у нас пропала пати. Ты переехал? Если я умру от голода, то нам надо будет встретиться, откинь спалку эту, когда ты тут ставишь. и мы добавимся к самковату. Спальник я ему сразу же отдал и начал ждать, когда он появится. А вокруг моего дома бегали те же самые китайцы, которые мешали нам играть вчера. и bitch. No, you suck my penis, not me, bitch, you know? You bullshit dog. И только я собирался побегать обследовать свой остров, как вдруг увидел, как сработала пв моих китайцев. И оттуда упал какой-то залутанный щелик. Мне пришлось брать пушку и бежать за ним. Я вижу этого типа, который упал. Я убил их. Скоростные ракеты. Плюс топ-сет. Соседи тоже пытались перехватить этого летчика, но у них не получилось. И наконец-то в вашне появился знакомый голосок. Да, да. Привет, Гога. Привет, это какая-то жесть. Мне домой не давали подойти вот эти болтовщики, которые соседи у нас. Офигеть. Ну да, они меня тоже доставали сегодня, тут бегал. Мне дом, короче, мне дом вчера какой-то парень отдал. Там ресурсов много, оружия всякого. Я, кстати, это, я вчера лестницы изучил. Мы можем, по-моему, вот этого соседа, да, ну... Ограбить. И, конечно же, я придерживался своей легенде и сказал он Мьюту, что этот домик мне отдали, чтобы он ничего не заподозрил. Вот, мне этот дом вчера отдали. Нормально. А, ну скоростные ракеты, ну нормально. А дальше началось самое веселое. Мы начали перестреливаться с моим соседом, который постоянно стрелял по нам с болта. Да, я вижу турель у них там, слышишь, на крыше? Ну и вышку мы решили отвобахать немножечко повыше, чтобы китайцев было лучше видно. И тем более мы хотели разбить у них турель, которая стояла на крыше. Но китайцам это не особо понравилось. Да иди ты нафиг! Но они вот с самого утра так сидят, так что это. Они как бы по-другому не умеют. Они, короче, сегодня конюшню строили. Я не знаю, такая вышка нам пойдет или не пойдет. Да, нормально на первое время. И сказать честно, стреляться с ним было довольно непросто, ведь он постоянно меня ваншотил. Как он это делает? А спустя несколько минут, рувкемперов стало двое. Тогда мне это надоело, я переждал ночь, схватил двушку и побежал доставать их уже в ближнем бою. А после, я взял базуку со скоростными ракетами и взорвал у них турельку. Позже они даже спустились с крыши и попытались меня убить уже снизу. они нас могут пойти рейдить, потому что я видел, как они сейчас другой клан высидели, пока тебя не было. А кто рейдил? Кого рейдили? Мне кажется, они нас... Они, они рейдили, тут домик неподалеку, я тебе могу показать. И поверьте мне, сидели под нашей вышкой они очень долго. Я его убил, слышишь? А позже китайцы побежали рейдить какой-то деревянный домик, и Анмьют побежал туда посмотреть, что же там происходит, но его убили. И тогда мы решили сходить туда вместе. А, знаешь, где они сейчас? Знаешь, где они сейчас? Это вот они стреляли с двушки. Он меня убил только что. Это слоби, да? Это же они вроде слоби, не помнишь? Вроде это они, если я не ошибаюсь. Они с реверками. И пока мы туда бежали, они дорейдили какой-то деревянный домик, и мы решили их немного побайтить. House? И спустя пару минут они вышли. Easy. А потом мне и вовсе анмют предложил зарейдить тот домик, который рейдили они, ведь там могли быть ресурсы. Ой, нифига себе, слышишь, так это быстро будет. Ну, да, Антон, у нас дробовики нормальные. Смотри, я смотрю людей. Ух ты, так тут слушай, смотри, сколько есть всего тут было. Тут дверь есть. А Ой тут и печки есть А может услышишь, может мы выбьем проем? Смотри там проем этот Слева Ну печа. какой то странный <связывая> ПЕЧА! А это это, слышишь смотри кто это? Знаешь кто это да? Да это, это наш сосед да? Да да да, который с балком сидел <связывая> Unmute продолжал меня обучать как правильно играть в эту игру И на этот раз он предложил мне полутать лабу И я конечно же не отказался так, а нам куда плыть-то? Веди меня, потому что... Ну мне, вот, видишь? На А27 видишь на карте? Угу... Вижу Только странно, что тут акулы могут быть Вот если если должно быть нормально. Давай тогда аккуратно, если увидишь акулу, тогда кричи, потому что я не хочу с ней сражаться Никуда... Вот, видишь лабораторию? Вот это слева? нет нет впереди спереди прямо, на СЕ. Ну вот нам туда надо. Справа корабль какой-то, ты видишь его? А там есть что-то? А, ну, тут отвязывать надо мешочки, короче. И там... он там такое вроде посредством будет. Ну вот, а вот давай мешочек где-то должен быть, его надо отвязать. Вот, смотри, вот подплывай, нажимай. Надо зажать тебя. А ты видя Ну вот тут вот такое примерно А это, понял? Для начала... Слушай, подожди, это. Слушай, так подожди, это же... Часто. Это много Ну давай, пофиг Переодевайся Стимиласт Все. Тут, по-моему, кто-то есть А это угарыш запор нашел ты где как вообще тут никого нету бога лутайся лутайся здесь скорее всего никого нету это может и сидит но не, не должно быть понял только боты будут они такие не такие сильные как игроки Короче, наше подводное лутание прошло без приключений. И пока мы фармили компонентики, мы услышали, как неподалеку от нас сбивает вертолет. И сбивали его челики с острова. И мы решили туда сплавать, ведь был шанс то, что он упадет в воду. У нас гарпуны есть, слышишь? Поплыли, поплыли, поплыли туда, да. И вы просто посмотрите, как же было ночью в грозу атмосферно плыть. Нифига себе тут идет движ. Сбивайте его, вы что делаете? И как бы я ни надеялся, вертолет, к сожалению, упал не на нашу сторону. И тогда все компоненты нам пришлось бежать домой, сейвить и возвращаться. Мне кажется, мы умрем. Тоже. Мы были зажаты. Бежать нам было некуда. И когда умер мой друг, во мне проснулся режим берсерка. Этот момент я был не особо многословен это было действительно жестко я появился в башне и услышал как кто-то фармит дерево возле меня бензопилой и угадайте кто это был правильно китайский фармер О, а нам нужно дерево да давай домой нормально ну для нас про Багиалу. А еще немного позже Unmute меня научил, как расставлять гантрапы в доме, чтобы нас никто не дипнул еще вот так вот один сделать Чтобы они смотрели, вот все просматривали. А также он еще добавил буферку я надеюсь, вы не забыли тех ребят, которые изначально нас зарейдили. Так вот, мы знали, где они живут, и решили сбегать, посмотреть, не обустроили ли они свой дом. Нихуя ты лох, даже, блять, убить не можешь чувака в дверном проеме. И стоило нам забраться на их крышу, я увидел то, что этот домик всего на 4 ракеты. А по приходу домой, я даже превратился в электрика и провел турельки, чтобы под домом у нас больше никто не сидел. Отлично, сейчас мы сюда турельки воткнем. А еще по кайфу будет. Сюда. А турельки я поставил на крыше в деревьях, чтобы их никто не видел. Но зато, зато ее не видно. Может нам ä, Меня убили, слышишь? Изи турельки работаю, Ха -ха -ха. Я убил второго. Ха -ха. нам даже их убивать не пришлось. они сами умерли от турелях. Вот это мне нравится, слушай, вот такая игра топ. Вот помнишь тот план китайцев, да? Вот да. Она, видел, у них печка плавит, она плавит вот с того момента, с самого утра, как я играю. Может, ее Мне взорвем? Мне кажется, у них там плавится очень много серы. Вот я это и хотел тебе предложить. У анмьюта был действительно гениальный плен. Но чтобы его реализовать, нам нужно было переплавить очень много серы и скрафтить сачелки. И пока он стоял АФК, я всем этим занимался. Давайте еще пороха дам. Давай. О. А после того, как я докрафтил сачельки, мы побежали рейдить печку китайцев. <coughs> ну как мы? мьют рейдил, а я его прикрывал. Понеслась движуха, ха <свят> давай. Я надеюсь, это будет последняя дверь, если там будет еще одна, то это фиаско. Давай, иди докрафчивайся быстрее, там было тысяча пороха. И на этот раз мы с ним решили поменяться, я ему скинул болт, побежал до у сачели и пришел дорейживать последнюю дверку. Это жесть у них. Они просто... Для тех, кто не понял, почему я смеюсь, объясню. Они просто закинули очень много дерева, чтобы все думали, что они в онлайне. Буры взять, понял, и все эти Слушай, системы. а мне кажется, знаешь, как думаешь, где у них шкаф? Ну, шкаф думаю, вот за этой. Вот, вот И тут начался поистине интереснейший контент. Долбёжка стеночки, ведь нам нужно было найти шкаф. И не успели мы додолбить даже одну дверь, мы услышали огромное количество ракет. И издавались эти звуки со стороны деревни моих Есть друзей. Людей? Давай, пойдем, друзей наших отбивать. Там наших рейдят. Пойдем, поможем. А это их? Да. Я, Капец, вот это жесть вообще. Мы не знали, чего ожидать от этого рейда. Но было очевидно, что их пришел рейдить огромный клан, и скорее всего это были ребята с острова, и нам нужно было им помогать. Корову взорвали. Убил одного. Убил одного. Хорош, мы двоих убили. Так, где они там? Я внутри у вас на территории их Вижу, двое. вижу, вижу их двое Где они? Врачимся У меня все спалки в кадре да, Одного это... убил У меня патронов нет Убил еще одного, убил, убил, убил Сделал убил? Белый сет возле главного Понял. Входа. Еще один где? Бомж, бомж бежит Не знаю, бомжи Убил еще калашиста. Я умер. В какой-то момент я уже даже успел подумать, что мы проиграли этот рейд. Ровно пока не случилось это. Забрал калаш. Я еще одного убил, я еще одного убил. Еще одного убил на крыше. Все, это был последний. Я, я скажу, если кому-то будет кто-то подбегать. Убивай уже всех. Дож зашел один бом бомж, не зашел. Лутает один бомж, лутает кого-то. Убиваю всех нафиг. Всех убиваю. И приложив огромное количество усилий, вместе с деревней мы умудрились отбить их в домик. И это была большая победа. А за то, что я помог деревне отбить домик, они заплатили мне ракетками, которые мне были очень даже кстати, чтобы зарейдить тех типов, которые рейдили меня. Но для начала нам нужно было разобраться с китайской печкой. Блин. Но ну, мне кажется, реально шкаф будет вот за этой дверью. Давай его долбить. Поехали. Ночь. Давай, давай. И чтоб вы понимали, насколько мы были неудачниками, мы из трех дверей, которые можно было продолбить, давай. не угадали целых два раза. Зато, видишь, мы взрывчатку не тратим. О, нормально. Слушай, ну, как ты и говорил, шкаф здесь. Я настолько устал до убить стенки, 10%. что обезумил и начал Они рубить всех на 10%. своем пути. <связь> Пока я оформил дерево, Анмьют добил последнюю стенку, где реально стоял шкаф, но застроить этот дом мы по-прежнему не могли. И наконец наступил тот самый момент. Сейчас расплаты. Время мстить. Держи еще две ракеты тебя. Я думаю, давай вот сюда, наверное. Давай, вот сюда. Договорился? Ух ты, тут много всего было. Давай шкаф разбивать. Убил типа на коптере! Спасибо, ребят, за лут. Спасибо огромное, то, что вы фармили и работали. Спасибо, ребят. Мы очень нуждались в этом домик мы у них полностью отремонтировали добавили немножечко новых буферок и на этом наша месть была закончена а впереди нас ждали китайцы а после когда мы с он побежали рыбачить он поведал мне историю как он научился играть в раст слушай а ты смотришь какие какие-то вообще видео по этой игре ты сам учился играть или по видосам Ну, там смотрел да несколько ютуберов мне вот понравилось чем они занимаются я там тоже создал свой канал и как получается Стримлю иногда, ну, ну так, ну я стараюсь, но, не знаю, 20 подписчиков вот у меня есть, не знаю. Ну, скинешь потом мне ссылку, я хотя бы зайду стрим посмотрю, потому что ты как бы умеешь играть, а я получусь еще у тебя немного он мне даже рассказал то что у него в мечтах набрать хотя бы тысячу подписчиков и я предлагаю исполнить его мечту только не говорите что вы от меня иначе он узнает что я не новичок позже когда он меня покинул у меня появился идеальный план не просто зарейдить китайцев а застроить их полностью территорию забором но для этого для этого мне нужно было много дерева а еще мне пришлось потратить немного скрапа Пойду гляну, как я могу огородить их территорию. Насколько близко и сколько мне нужно потратить будет. Хм, Приделось, походу, домой рейдить. Огородить территорию я и полностью не мог, потому что мешали шкафы, и поэтому мне пришлось рейдить все домики в округе. Третий верстак, чего? О, третий верстак. Тут смотри, пятый, а не. твои, тут борозить, кто-то занимает. Никто на просто. И это, пожалуй, был самый профитный рейд. В этой конюшне я нашел третий верстак. Ну а самое главное я забрал шкаф. Ну а также мне пришлось взорвать их ферму. Ого. Две какашки. Неплох. Ну и наконец, после огромного количества фарма и времени, я смог огородить их территорию полностью и поставить свои ворота. Что я хотел я сделал тайская база в моем распоряжении так сказать ну и про ребят которые жили на острове я тоже не забывал пока они лутали нефтянку я строил небольшую вышку и посмотрел как у них устроен дом и увидел там огромное количество ящиков которые меня реально привлекли и пока они лутались у нас было очень мало времени нам нужно было срочно обносить их территорию и для этого у меня были скоростные ракеты Блин, я просто не знаю, есть ли смысл туда прыгать. Ну-ка, забустите, я попробую туда запрыгнуть. Я могу проверить. Походу нельзя. Давайте еще разок. Вот, пятни прыгать, потому что мы... О, О! И вот, когда они прилетели домой с нефтянки, они увидели то, что их немного ограбили. И сразу же они подумали на своего соседа. <свистак> И хоть у меня не получилось отжать этот рейд, но я был все равно доволен то, что выселили рух кемпера. После я занялся самым важным занятием. Провел камеры, чтобы мог следить за китайцами дистанционно. Ну а камеры я свои назвал China 1 и China 2. Отлично. Я увидел то, что ребята на острове не хотят особо, чтобы кто-то жил рядом. И тогда я отбабахал неподалеку от них свой топовый бункер. Можно вот прямо здесь построить дом, этот бункер. Они как раз будут меня видеть, а я как раз буду в воде их фигачить. И это был бы действительно непростой домик. Это был бы дом приманка. Я только сейчас понял, как можно улучшить этот дом Кру круто. Но они явно будут с этой стороны рейдить. Да, я гений. Мне он нужен удобно, чтобы я мог дефаться, а не чтобы я мог хранить лут. Поэтому сделаю его максимально простым. От моего дома я отвел усы, и это были не просто усы, чтобы поставить туда шкаф. Тут у меня в планах было поставить автоматизированные турели. Супер. Я думаю, по 64 патрона вполне... ну ладно, вот так. А после началось самое любимое для меня занятие, это подключать электричество. Поехали. Так, здесь мы также можем по воде провести. Офигеть просто, ну гений на Димасе, какой же говно он построил. Теперь мы красивенько идем запитываем еще одну турельку, плюс еще одна турель. И вся эта красота у меня работала с помощью умного переключателя через телефон. Пока я занимался обустройкой дома, ребята с острова фармили плотно серу, чтобы зарядить деревню. И вот, услышав взрыв, я сразу же побежал туда. Убил. Тут ящик ракет! И конечно все что мы выбили мы засейвили в нашем домике, но половину ракет я все таки решил подарить тем типам, которых приходили рейдить, ведь они этого заслужили. Так мы без единого фарма смогли получить 40 ракет. На следующий день началась, пожалуй, самая забавная часть. Пока я спал, на сервер зашли китайцы, и они не представляли, что им делать, ведь они просто не могли выйти со своей территории. Зато на их территорию забегали постоянно мои друзья. И вот этот милый бомжик, который бегает вдоль забора, это был Unmute, который бегал и доставал китайцев. И им это настолько надоело, что они даже поставили турельку на входе. А еще им явно не понравилось то, что произошло с их фермой. И видите эту армию бомжей? Так вот, это все были китайцы, и они не знали, что делать с этим забором. Что даже пытались его ремонтить киянкой. И все это снимал мой второй компьютер. И когда я заходил на сервер, для меня было действительно неожиданным то, что китайцы зашли в онлайн. И поверьте мне, я этому был очень рад. Are you like uh, my compound for you, my friends? Hello, Chinese guys. I built for you. I can give you code if you want. What do you think? Я пытался с ними договориться, но слушать меня никто не стал. ха <laughs> <laughs> Походу, походу он не хочет, чтобы я вернул ему компаунд. Ланг Чонг меня убил. И пробегая возле этого забора, мы с Unmute увидели то, что он практически сгнил, и нам нужно было его срочно чинить. 50 хп у стен. 50 хп у стен. Берем киянку быстрее, надо чинить. <щит> а -а, <щит> да, да. <щит> а <щит> все, все, все, мы починили, слышишь? Нормально. Изи. <с excel> Дожиться, слышишь? Обычно все пытаются уничтожить, да, вражеский забор? <смех> а мы его, наоборот, ремонтируем. <смех> а позже анмьюта я познакомил с моей новой ловушкой. Это. А! Т -т -т Стой, тебя убьют сейчас! И так как я притворялся новичком, я болтовку скинул. Он ньюту, чтобы он убил руф кемпера, а сам сел за камеры, за этим смотреть. Вот это война, я понимаю. У них турель выключена. А, его убили, что ли? Он стоял и ждал меня. Ты умер, да? Заходи. Да, да, да, я Заходи. вышел, он сразу меня убил. Амьют, конечно, попытался убить его еще раз, но у него что-то пошло не так, и он снова умер. Он, походу, опять умер. <laughs> да он опять умер, ладно, я его убью. И с этой непростой задачей пришлось справляться мне самому. И как только я его убил и поставил на кд, Анмьют предложил взорвать у него турель, которая мешала бегать по их территории. Ну смотри, ну я вот хотел лесенку, понял, чтобы залезть к ним на крышу Чтоб они не могли нас, ну понял, типа, когда не сверху, у них больше шанс убить нас вот я... Ой, он опять залез Давай еще раз его попробую убить По-моему, я его опять убил Не, ну мы с тобой вообще, это лучшая команда я с болта вообще стреляю хорошо А ты вон, с базукой типа рейдишь okay. всяк Объясняешь что делать А как тебя зовут кстати, а то мы с тобой сколько играем, даже не познакомились Н Меня Никита зовут А, меня Вася Я попал в нее, попал Найс, найс, найс, найс, найс, найс, Есть турелька. Есть турелька. Всё. Всё. упало. И там, скорее всего, ещё одна с той стороны. Как помнишь, мы выдалбливали? Найс. Nice. Они настолько сильно отчаялись, что один из них даже сел в джаггере под ворота и начал выжидать подходящего момента. Но у нас с Unmute был гениальный план, но для этого нам нужно было скрафтить всего лишь лестницы. Слушай, а какой у нас план действий? Ну, мы сейчас, смотри, взорвем ну, у них ну, ну, турель, да? А потом мы на крышу к ним полезем? Ну, ну, вообще надо посмотреть, что у них, да. Типа, ну что во время рейда, чтобы они желательно не выходили на крышу. Я понял. Зачем он бегает? <laughs> Туда-сюда. И нам надо еще пушки, наверное, положить в ту битву, которую ты встроил. А еще они снова поставили турель на входе, которую нам снова пришлось взорвать. Мы ее разбили. Ты взял лестницу? На, наставь лестницу, я взял. <laughs> Зачем он строит потолки, когда слева лестницы стоят? Залази. Слушай, ты знаешь китайский язык? Я просто знаю из китайского только э, Нихао, это, по-моему, привет у них И Цони Ма, это Я твой друг Не Нихао, Цони Ма цо Знаешь, Нихао, ну, где, да? мне кажется, у них вот Где? Вот, мне кажется, вот, смотри, вот за этой стенкой я помню, у них здесь печки когда-то плавили. А там вон те ребята рейзили, получается. И когда мы бежали домой за ракетами, я услышал подозрительные шаги в доме, который я зарейдил еще вчера. Угу. Ой, не, конец. А, а! Я боюсь. Не убивайте, я нет. Не убивайте да, пожалуйста. А хочешь, мы тебе домик дадим? Ты будешь сидеть на вышке и смотреть. Я, я бы хотел бы. Пойдем, пойдем, Киря, пойдем. А, а, а как? Да. Спустя время Киря все-таки смог забраться на вышку. Мы с Анмьютом его оставили в безопасности, сбегали домой за ракетами и побежали выселять китайцев. Нет никого. Да, вот я про них и говорил. Ну да, смотри, воссталяйся с ними. Ты взорвал у них дверь. Ой, я убил кого-то. А. Он спрятался. Давай взрывать дальше. Давай давай. давай, давай. Там вроде... Там турель стоит. Взрываем дальше. Там турель? Да, взрываем. Давай потолки взрывать Да, вот что я же говорил в МБЖ Взрываем пакет. потолки Давай, давай Смотри, вот прям здесь музыка Открывают Я а, кого-то, я, я, взорвал по-моему кого-то. Они все выбросили. Тут кукурузы много. Всех убил. Мы всех убили? Да. Они все выбрасывают, смотри. Да, смотри. Уго, у них их оружие он, было. на плевый. Забирай, забирай. Давай гаражку, гаражку там шкаф. Кто меня ударил? А после того, как мы их полностью зарейдили, они даже пытались <с меня обучить китайскому языку. Э, ты喜欢吗？你喜欢吗？你喜欢吗？呃，Yes, Чтобы не означали эти слова, но звучали они довольно весело. Халло. Йосаби! Саби! Йосаби! Йосаби! Йосаби! Йосаби! Киря все это время стоял на вышке и ждал, когда же мы закончим рейд, и домик китайцев мы решили отдать именно ему. Идем, идем. Заходи, мы тебя не убьем. Боюсь! Кири, Кири, это тебе дом вот, вот этот дом в подарок тебе идет. Тебе нужен этот дом. Слушай, Анмют, как ты думаешь, может, вот это мы может а? быть мы Кириу дадим дом наш, который вот, ну большой этот, он нам не нужен уже. Большой? Да, или ты будешь играть? Ну как О! хочешь, можно. Пойдем, Кирик, пойдем, Кирю, у меня для тебя еще лучший подарок есть, Кирю, пойдем. Я, я боюсь, когда в руки гантрапа. Тут больше не будет. Заходи, заходи, не бойся, это все тебе. Смотри, какой дом для тебя одного. <свят> так, тут ничего нету. Ой. Давай мы пароль, пароль тебе напишем. Посмотри в чате пароль будет. Хорошо. Ааа, калаш! Посмотри этот сундуч под под верстаком. А ну-ка там. Я в ту. Я в жизни столько ресов не видел. Я даже на миллионе только не видел ничего. И знаете, как бы грустно вам не было сейчас смотреть этот ролик и понимать, что это уже конец видоса и конец этой истории, вы не представляете, как грустно мне было расставаться с этими ребятами. Ну, слушай, это первый мой вайп, когда так хорошо поиграли. Спасибо тебе за этот вайб, мы классно провели время, реально. Тебе тоже. Да, мне тоже понравилось. Ну все, тогда. Пока, Никита, спасибо за вайп тебя. Пока. И это действительно конец этой душераздирающей истории. И если она вам понравилась, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Ну а ссылочку на Никиту я оставлю в описании. Всем пока.